В этом уроке мы поработаем с освещением, чтобы создать игровую атмосферу. Сейчас у нас на сцене присутствует один источник освещения, это Direction Light. С его помощью мы создадим ночное небо с закатом. Как вы знаете из прошлых уроков, для управления направлением света объекта Direction Light, его необходимо вращать. Поэтому давайте повернем ось X таким образом, чтобы стало темно, но при этом часть неба оставалась освещенной, как при закате. Управляя осью Y, можно разместить закат за скалами. Закат получился, но если посмотреть на камни с другой стороны, то видно, что они освещаются. Эта небольшая проблемка устраняется следующим образом. Открываем настройки глобального освещения с помощью меню Window – Lighting – Settings. На вкладке SIN в свойстве Skybox Material установлен материал Default Skybox, который представляет собой небо, его цвет, облака и так далее. Это свойство работает в связке с свойством Sun Source, которое нас и интересует. В данном свойстве можно указать источник, который будет выступать в качестве солнца. Например, если у вас на сцене несколько источников Direction Light, то в качестве солнца будет использоваться тот, который ярче. Но в этом свойстве вы можете указать любой источник, который должен выступать в качестве солнца, даже если он тусклее, чем другой источник. Но мы его будем использовать несколько своеобразно, а именно для создания закат. Итак, укажите свойство Sun Source источник Direction Light. Теперь на вкладке «Инспектор» выключите Direction Light, чтобы он перестал светить. При этом обратите внимание на задний фон. Эффект заката остался, а вот освещение камней пропало. Так как у нас ночной уровень, давайте расставим на сцене несколько источников света. В нашем случае используем освещение Point Light. Данное освещение хорошо подходит для освещения заданной области в определенном радиусе. Добавьте освещение и увеличьте значение свойства Range, чтобы осветить камни. Сделайте еще две копии этого освещения и разместите вдоль камней, чтобы их было видно. Для того, чтобы в игре передать ночную атмосферу, белое освещение нам не подойдет. А вот если выбрать синий цвет, мы получим эффект ночного освещения, похожего на свет от луны. Но одного синего света мало. Для придания игре большей таинственности создадим на заднем плане подсветку скал с светом, который сочетается с синим. Для этого давайте сделаем несколько дублей освещения Point Light. Выберите оранжевый цвет, близкий к красному, и разместите на заднем плане, подсвечивая скалы. В последующих уроках на этой поляне среди скал мы создадим факелы с огнем. Поэтому сейчас давайте при помощи Point Light создадим иллюзию освещения этих мест оранжевым цветом. Сделайте три дубля Point Light и разместите их на поляне. Радиус освещения у этих источников необходимо уменьшить, так как они будут представлять собой освещение от факелов. Выделите эти три источника освещения и при помощи свойства Range уменьшите их до размеров освещения от факела. При этом необходимо увеличить интенсивность освещения примерно до 12. Теперь найдите в папке Prefabs префабы Prefab Barrier01 и Lantern01 и разместите их на сцене. Сделайте еще два дубля и разместите их в местах размещения оранжевого освещения для факелов. При этом, возможно, нужно будет немного отредактировать позицию освещения. Итак, в данном уроке мы создали освещение игрового уровня, используя источник освещения Point Light. На этом данный урок закончен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в группе ВКонтакте. До скорой встречи!